Пошлой ночью мне по снялся Сон-Сон. Речь шла опекал с напай, которую очень убила друг друга. Потом мальчик попал, и девочка тоже. И теперь это был конец мира. Вы хотите не что произошло, что Когда он расстрелился, он он А потом он обнаружил, что из превратился в монстров. Я его снял, но не мог понять, что он Он понял, что из он вот не смог справиться с этим, и поэтому он убьёт. Наконец, что заверся на своём месте. Два мальчика, а, наверное, нужно победить, и больше жены. Теперь пришлось мне начать фазу вторую. Скоро мне будет о чем от человека Да? Где я? Разве ты не видишь с мама это первый Сначала твой брат, затем твои друзья, а затем, затем... и семьи. Повинуй всем, не важно. У вас нет власти. Ты ничего не можешь сделать, что постановишь меня. Mm-hmm.